Запись прошла. Так. Теперь видео. Всем привет, с вами Инан Морган. И сегодня у нас будет э, второй день Мартафона. Мне нужно создавать контент каждый день во время этого марафона мартофона. И сегодня мне пришла посылка из Китая. Вот, покажу для этого, для... А, алиэкспресса мало ли мне там пришло не то, что я ожидаю. Так, <ролките> это должна быть куча, куча, куча электронные штуки. Все посмотрим. Опа, я прям сразу вижу а, HDMI, HDMI Video Capture. Это Карта захвата с Алиэкспресса. еще вот тут всякая штуковина. Так. Давайте посмотрим сначала маленькую штуку. Так. О! Не знаю, что это... Насколько это законно, но, в общем, у меня теперь есть вот такой вот reader смарт-карт. Соответственно, я смогу, я смогу читать э, смарт-карты, подключать их, э, просмотреть, что там на них. Тут какое-то ПО китайская Прям даже любопытно. Мы как раз э, в университете проходили эту тему. Интерфейс и 2 c И вот хочу улучшить свои технические навыки, поэкспериментировав с такой штучкой. Вот такая вот штуковина. Это у нас... Должен быть переходник с HDMI на DVI. Да, так и есть. Вот тут HDMI, тут DVI. Тоже с Алиэкспресса штуковина. Я у одного продавца заказал сразу кучу фигни. Чтобы сразу с единой посылкой все это приехало. О, вот эта вот штука! Это переходник э -э, VGA на HDMI. Причем это не просто переходник VGA на HDMI. Переходник со звуком HDMI -input audio VGA output. Ну, такой хлипенький, такое странное ощущение создается. Ну, надеюсь, рабочий. Соответственно, мы такое привинчиваем к своему монику. Наш моник а квадрат 1280 на 1024 с разъемом VGA превращается из просто фигни никому не нужный. Супер-пупер с HDMI К которым можно подключить Все что угодно И звук тоже можно будет подключить Какую-нибудь колонку так, Отлично Это что такое? О! Вот эту штуку я очень ждал Это переходник с Type-C На HDMI Я кучу переходников заказал себе там недорого и просто хотел. Хотел разных переходников, чтобы что угодно мог подключить к чему угодно. Как вы понимаете, для меня стандарт э, видеосигнала это HDMI. Всякие дисплейпорты, э, VGA, DVI, я не признаю. Я считаю, что все кабели должны быть вот, вот с таким вот э, разъемом. Ну и у меня больше всего HDMI кабелей целых. Поэтому я все. Вожди, мой превращаю. Короче, с помощью этой штуки я смогу подсоединить телефон к монитору. Я хочу посмотреть, как это будет и вообще подключится. А еще хочу попробовать Яндекс-станцию мини попробовать подключить к монитору, а вдруг получится. Ну и мало ли, с чем черт не шутит. Так, складываю обратно в пакетик. Так, здесь пленка закончилась. Идет... Так, пошла тяжелая артиллерия. Вторая часть э, запаковки. Мне не нужны ваши ножики. Мне не нужны ваши... Э, эти, как их называются-то? Ножницы. Я все скрываю руками. Причем не на столе, а на весу. Так, сначала посмотрим вот эту штуку. <гас> да ладно, это же... Знаете, что это? Эта штука которая превращает обычный ноутбук в геймерский в геймерский ноутбук так вот тут он очень странно запакован прямо в желтую пленку так. Да, вы заслужили такой контент я, я месяц не снимал нифига там или сколько я там не снимал теперь у нас будут распаковки на канале так во-во-во-во короче эту штуку вставляешь в ноутбук это экспресс-карт а вот эту штуку вот сюда вставляешь свою видеокарту и подключаешь к этой видеокарте моник и у тебя на ноутбуке Игра играется с видеокарты, а не с э, обычной видяки. Короче, судя по всему, мне надо будет снимать э, тест всей этой штуки. Я не знаю, как именно я буду это снимать. Пока я просто э, снимаю распаковку, а дальше, видимо, будет больше контента с именно с тестированием всей этой штуки. Так, да. Тут, получается, оно вот сюда HDMI, видимо, подключается. Вот так вот передается... Uh, ну, наверное, работает. Я не знаю, как оно работает. USB. Короче, будем тестировать. А, да, тут есть переходник на Молекса. Ух. Uh. Вот с этим будем разбираться и тестировать. Соответственно, все складываю обратно. Карта видеозахвата. Это чтобы взять э, на одном мониторе стримить, а на втором... Э, ой, на каком нафиг мониторе? Говорю как дедушка. На одном компьютере стримить на одном системном блоке, а на втором системном блоке э, про производить э, игру. Стой. На одном системном блоке играть, а со второго вести стрим, чтобы мощности видеокарты не уходили на стриминг вот такая штука и вот такая вот штука и вот такая вот штука и вот здесь вот пахнет пахнет какой-то другой провинции китая чем то что я нюхал в прошлый раз здесь юсб 3.0 здесь hdmi in hdmi out и вот юсб 3.0 Вау, у меня теперь появился даже кабель USB 3.0. Расскажу еще э, историю про э, почтальона. В общем, э, про почту. Мне эту посылку потеряли на почте. 18 февраля она приехала в Питер, была уже на почте. Я пришел где-то в районе 23. 20... 20 февраля, не помню какого и э, одну посылку мне выдают с Алиэкспресса, а вторую посылку э, простите, мы ее потеряли на почте, я такой а что мне вообще делать да просто подождите, мы вам позвоним я такой, ну ладно жду, не звонят, не звонят один не звонят второй день, не звонят третий день и вообще не звонили мне целую неделю я вообще расстроился Uh, я решил, что мою uh, посылку у коммуниздили. Потому что uh, ну, посылка дорогая, на 7К, по-моему. Uh, соответственно, у меня было две посылки. Одна она uh, дешевенькая, с uh, двумя зонтиками и чехлом. Uh, ее нашли. А вот дорогую посылку, которую я ждал, где находится uh, переходник для ноутбука, чтобы к ноутбуку подключить видеокарту ее у меня украли И я такой, ну блин я уже начал читать, типа, что делать в случае, если на почте потеряли посылку но ну, там советы про то, как что делать, если именно не на почтовом отделении потеряли, а что делать если потеряли в принципе на почте то есть там можно обратиться через сайт Почты России, там есть специальная форма. Кроме этого, ну, само собой, если бы на почте потеряли, просто, в принципе, где-то в России потеряли, это я бы все решал через спор с Алиэкспрессом, но я не очень не хотел начинать спор с Алиэкспрессом. И я думал, что, ну, видимо, все, потеряли мою посылку, уже отчаялся, но потом решил воспользоваться штукой от почты «Доставка посылки на дом». Типа, сотку платишь, и тебе домой приносит посылку. И они нашли мою посылку. Когда я заказал с доставкой на дом, моя ссылка нашлась. И, соответственно, почтальон принес. Я сотку отдал почтальонше. Все, я доволен. И очередь не пришлось стоять. Потому что очередь стоять на почте тоже постоянно грустно. Кто-то мне советовал заказывать не на почту, а на пункт выдачи, наверное, в следующий раз так и сделаю, раз на почте теряется посылки. Я как бы и не ожидал другого от Почты России, как бы <с <с. Почта России оп оправдала свою репутацию. Ну, слава богу, что нашлась посылка. В общем, если надо будет, я еще сниму видео вставку. А сейчас всем спасибо за просмотр и всем чао-какао!